Всем огромный привет, с вами Зайцев Алексей, у нас сегодня Буданцев Виталий в гостях, вернее мы у него в гостях, находимся в Арабских Эмиратах И сегодня хотелось бы, ну, наверное, что, поделиться, как ты тут живешь, ты живешь тут достаточно давно, совсем давно И рассказать про жизнь, про доходы, про расходы, как вообще здесь все обстоит, ну, скажем так, у тебя может чуть отличаться, но в целом вот. Да, всем привет. Сегодня у нас так все спонтанно, да? да, -да, -да. Скажешь, заманил меня на кофе. И у нас да, я вообще не планировал тебе да, видео. С... Да. Ну, но ты очень прикольные вещи рассказываешь. Я понимаю, что так просто их не пронаблюдаешь. Вот я, знаешь, вопрос понимаешь, что есть разные классы людей. Ты на нас смотрел фильм "Время", да, где вот есть там первый класс, там и так далее. Вот Дубай это четко вот такая финансовая система, где люди по классам живут. И я, я ехал вчера с таксистом, который зарабатывает 900 долларов и он отправляет к себе в Индию еще какую-то там 600 или там, понимаешь, там, там, 600-500 и на остатки он живет. То есть они живут, там какая-то большая-большая группа да. мужиков да, да, да. в комнате, вот, едят, я не знаю, то ли лапшу, то ли что-то еще, да. Мне, значит, мой стилист посоветует причесаться. То есть я, сейчас я подожди. <связать> лак на виду. <связать> вот. Я понимаю, что в таких условиях жить не каждый захочет. Нет, ты приехал совершенно за другими условиями жизни. Р расскажи э вообще, как ты перебрался в Дубай, вообще как здесь оказался, чем занимаешься. Ой, <связать> как это, да? It's, it's long story. <связать> <связать> <связать> это длинная история. А, получается, я здесь живу, ну, можно сказать, уже смело ну, два года. Ну вот, такой же немного динозавр. Вот. Но если вы, ну, конечно, ребята, кто живет и по 15, и по 20 лет, конечно, вот у них такой тоже классный бэкграунд, потому что они застали э, такой Дубай в плане... Ну, сейчас он так очень современный, доразвитый, да, а тогда, если я там, 10 лет назад он ну, не был таким, какой он сейчас. То есть, конечно, то есть он очень сильно и трансформировался, изменился. И вообще я сейчас, говорю, что сейчас такое время, э, хайпа хайп по-хорошему, миделиста. То есть стран Персидского залива Бахрейн, Катар, Кувейт, Сауд... Саудовская Аравия, да. Помимо нефти они еще создают классные условия для жизни, для экспатов. Да, вот сейчас чемпионат мира был, Катар побил все рекорды. В Саудовскую Аравию сейчас переехал Криштиану Роналду играть. То есть представляешь, какие здесь... Здесь безопасно, благоприятно для бизнеса, сюда много едут людей. То есть Бахрейн сейчас очень, тоже говорю, на такой... Если Дубай немного уже занят а бахрейн более свободный, да да да вот. я получается переехал сюда в июне 2021 года угу. мы получается здесь занимались мы открывали от, у меня партнер открыли компанию по криптовалюте получили лицензию по обмену угу. вот одну из первых вот но получается сколько где-то около восьми месяцев 9 месяцев мы вместе здесь проработали, вот, потом прошли рыночные большие катаклизмы, короче, в общем, мы разошлись, uh -huh. так, ну, так бывает, Нам да -да -да. стало не по пути, вот, это нормально, и тут я потом еще летом слетал в Россию, то есть такой у меня был переломный момент, либо я остаюсь здесь, uh -huh. либо я остаюсь в России. Этим летом? Да, этим летом, потому что в любом случае семья, дети, потому что когда я, ну, как, Официально тоже типа, работу потерял, то есть я понимал, что мне нужно быстро переключиться на что-то другое, потому что говорю прожиточный минимум. Я здесь, если у вас уже закрыт вопрос с машиной, с квартирой. Если кто приехал, у него закрыт вопрос с машиной и с квартирой. Очень наивно. Вам нужно, ну как, ну, минимум на семью, там из трех человек. Это это просто минимум прожиточный. Это тысяч долларов. Это я считаю, да и то. Это, это просто минимум. То есть минимум. Теперь, кто то есть... живет на тысячу или на пятьсот, это просто Я считаю, что да. это, я, извини, это, это нереально. То есть это вообще, то есть, конечно, вот Дубай, говорю, очень разные. Здесь есть местные фавелы, <laughs> как и где-то в Аргентии, в Бразилии. Ну, где там просто, конечно, нету такого криминала, как вот где-то там в этом, ну, Бразилии. плюс-минус, плюс-минус. Но там такой запах, там проезжаешь, там вещи, люди, то есть там, ну, конечно, ужас, условия. То есть, ну, видать, людей это устраивает, как бы, если они так живут, приезжают там и так далее. На заработки. Да. Вот, но я говорю Дубай дорогой, но в любом случае, если ты здесь адекватен, да, то есть если ты у тебя есть какое-то имя, у тебя есть тебе люди, которые тебе доверяют, ты как бы порядочный человек, то ты он, можешь, он дает возможности зарабатывать. Ну, во-первых, здесь, конечно же, и законы и все реальной безопасности, есть уровень преступности очень низкий, там, да, понятно, там всякие мошенники, там есть и так далее, но здесь Кайфуют люди от, от пребывания здесь, и они дорожат этим. То есть, депортировать могут быстро, угу. ну, вот, если тебя поймают. За что-то ну, что там... нехорошее. Да, они да, да, хорошие, Поэтому... Ну То есть ты с кем-то конфликтовать в кафешке не всегда будешь? Конечно. И в каких-то моментах, что, там, там, вот, там есть такие темы, как менеджер-чеки, финансы. Там, ну, то есть если ты занимаешься тем более там, обменами, да, там, ну, помогаешь людям менять деньги там, и так далее. То есть, здесь... Сейчас они максимально тоже идут к законам, к обменам крипты. То есть, короче, все здесь все записано на камеру, понимаете? То есть, ну, как бы, никто не хочет особо иметь каких-то проблем, поэтому все стараются работать безопасно, легально, нарабатывать себе имя. Вот. И... Ну, понятно, что в большей степени, ты мне рассказал истории разные. Но... Да, и Дубай, я говорю, что он, он да, не дешевый, вот, но он дает все равно возможность зарабатывать. Потому что сейчас, сейчас летят куча наших соотечественных с СНГ. Вот, хороших, много людей. Ребята, если у тебя уже есть связи определенные, то есть люди обращаются, а как здесь это, а как здесь то, как здесь там купить, продать, как открыть компанию, как купить квартиру, а, как поменять деньги. Все, если опять же говорю, тебе люди доверяют, у тебя есть какое-то уже имя, то есть... Ты можешь им помогать, и ну, как, конечно на этом тоже зарабатывать там немного. Главное, я говорю, всегда работать в долгую, стараться. Uh -huh. вот, чтобы ну, не, не надо кого-то там обманывать, какую-то делать наценку, все равно люди же по рынку. Вот. Ну, понятно, адекватная цена. Ну, и главное, да, то, что ты им порекомендовал, чтобы это все было. Ну, то есть те люди, они ну, как, сделали, сделали свою работу хорошо, качественно, там открыли счет в банке как они заявили там за две-три недели. Сколько это денег стоит сейчас? Ну, в данный момент, относительно экстремально. Ну, давай, от 10 тысяч долларов. Открыть счет. Открыть счет, открыть компанию, получить лицензию, счет банки от 10. От 10. И может доходить там, до 25-30. Ну, Зависит, зависимости, какая компания, да, что нужно, нужны ли визы, не визы и так далее. Вот. Есть проверенные люди, профессионалы, кто этим занимается ежедневно, да, <связываем> то есть кропотливо. Там, так же, как и я говорю, с недвижимостью, куча людей сейчас понаехала риэлторов, брокеров, не имея ни ID, ни там, лицензии обучения, что они могут продавать, и чешут. Ну, они э хотя бы могут приводить. Они... А, да, но все равно, опять же, я говорю, что а вот они продали кому-то квартиру с горем пополам. Он потом не хватило здесь денег жить, он улетел. А человек не получил там ни документов, пока там ни ключей. А потом куда ему бегать? Понимаешь, искать, понимаешь? Вот Это очень важно. И когда ты тоже, как говорится, в это все ныряешь, понимаешь, что да, здесь есть большие хорошие деньги в недвижимости, но надо работать, подвигаться, нужно много чему обучиться, много что нужно делать. То есть это работа каждодневная работа с документами то есть, ну понятно большая ну, большая, большая да и нужно и... быть профессионалом везде то есть как бы да. в основном твой доход это недвижка, да или ты все-таки У был? меня как э, слава богу вот когда опять же сейчас в этом году я говорю рынок как раз э, криптовалютного рынка да то есть я, когда вся тенденция пошла я понимал что ну рано или поздно ну то есть там будут сокращения то есть компании угу. то есть как бы да долго ну то есть ты, там с чего платить зарплаты да то все а, слава богу все равно у меня как-то много разных близких друзей знакомых в разных сферах угу. там есть медицина там недвижимость консалтинг и есть у меня определенный пул ну, контактов хороших то есть все я как бы как нетворкер помогаю людям За привожу да, да да то есть самое главное то есть тут не цель там в первую очередь заработать э, деньги да это потом уже вторично должно быть но главное чтобы все все стороны были удовлетворены угу. вот. и все то есть это также говорю помогаем финансовая логистика перевод денег получить финансовая кэш да но это правильно финансовая логистика вот также например, консалтик, открытие компаний подбор недвижимости это, ну недвижимость я считаю больше это инвестиции то есть, люди, люди по-разному сюда едут покупать недвижимость по разным причинам кто-то хочет вывести деньги сохранить угу. а, да, да то есть им инвестиции это уже потом сдача кому-то нужна там более такая агрессивная стратегия ну я говорю где Какие всегда какие-то быстрые доходы где ну, там где быстрые доходы относительно быстрые высокие да там всегда больше риск, конечно. то есть человек должен это всегда понимать. Угу, угу. Вот. Но есть, я говорю, здесь уже опытные партнеры, люди, кто понимает, как, это, как эти риски минимизировать. Угу, вот. угу. Поэтому... Но если мы говорим о проживании, да? Да, то есть, то есть. почти независимо от того, в каком районе Дубая ты живешь? Или в каком районе? Там же есть эмираты разные, там да. Шарджай, Джман. Конечно, конечно. но Цена в случае, отличается? Сейчас э, Абу Даби это Санкт-Петербург, а Дубай – это Москва, uh -huh. то есть тут такой движ, в Абу-Даби они взяли на себя такую роль что культурный там, культурный, да, там Формула-1 проходит там всякие матчи НБ. ну то есть реально они молодцы, а Абу-Даби мне тоже там очень нравится, часто сейчас езжу с семьей, но в любом случае Дубай – это движ, хотя опять же Абу-Даби намного денег больше. Вот. Да. Дубай, это, Дубай это сейчас движ, да, конечно, туристы, сюда едет сейчас весь мир и, конечно, говорю, все, все ребята, ну, очень многие с СНГ здесь, кого только я не видел уже, они говорят, там, Кодор Макгрегор, там, Иванушки Интернешнл, Маликов, то есть, ну, да, этим тебя уже ничем не видишь, обид, ну, то есть, здесь сейчас кажется, как будто это центр мира. Ну, просто многие сюда приезжают отдыхать. Отдыхать, жить, да, то есть, я говорю, здесь комфортно, безопасно, сейчас шикарная погода. Вот. А что касаемо жизни, то если ты уже приехал на, на, на, как бы на постоянку, да, и, конечно, я говорю, не, далеко не каждый себе может позволить вот, жить на Blue Waters, потому что это очень дорого, там на пальме это недешево, то есть классный сейчас комьюнити, за которые там я многие топлю. Здесь да, классные там рассрочки, там и хорошая, недорогая аренда, ну относительно. Mm -hmm. Раза в в 3 дешевле, чем на Пальме, допустим, да, есть классные комьюнити семейные, ну как бы это в пустыне, то есть там 20-25 минут на машине, ты в любой точке Дубая, вот, но зато у тебя там есть полная инфраструктура, есть там все, что нужно там для семьи, для детей, где есть погулять, куча ребятишек есть там же, ну классная инфраструктура, садики, много зелени, все, то есть там нахили мар, многие застройщики сейчас как бы выбирают, и просто, когда, говорю, ты здесь живешь, тебе Хватает вот этого движа в плане туристического Но ты сам сказал, как ты назвал это вот это, JBR? JBR это как Адлер Адлер, ну и что, ты ни за что здесь не стал отдыхать GBR, да? марина для местных, здесь это как матерное слово, да? Матерное слово ну, есть... ну что, да, здесь большой трафик, куча народу, сюда не заедешь и не выйдешь Ну то есть, грубо говоря, так, вот так Здесь люди не, ну, отдыхают, только те, кто не знает, что можно Ну да, ли, отдыхать. Ли, также, конечно, здесь ну, тоже, и ценник на аренду здесь очень высокий, то есть, как бы, я говорю, для жизни, а, кто здесь, ну, надолго живет, они, может, первый год все говорят, мы тут сняли квартиру на Марине за миллион, там, долг, ну, я так, конечно, завтра, за дорого. за дорого, да, счастливые, но, я говорю, вы изучите, посмотрите Дубай, через полгода-год вы отсюда заходите свалить на то, что это более спокойное место для жизни. И сейчас, слава богу, Дубай прям строит, строит, строит, и вот такие комьюнити, я считаю, они будут ну, популярны. ]gi -gi -gi. -gi. Более спокойные, да. Да. Скажи, вот людям, которые приехали сюда и ищут себе работу. Многие сейчас там приезжают сюда, причем хорошие специалисты. Кем вы себя искать? То есть не все же пойдут в недвижку работать. Не, не все пойдут крипту менять, там некому ее будет менять тогда. А, да, тут в любом случае, я считаю, что Дубай – это про деньги, да, про предпринимательство. А, вот, ну, Кто-то приезжает, на, на свой страх и риск авантюристы и ищут работу по найму. Uh -huh, uh -huh. Я тут насекомые ма Да, и я говорю, я тут в этом, я точно не советчик. То есть, нужно, то есть, айтишников, я знаю точно, сюда прям сами перевозят. Да, им да. снимают, им сразу на семью делают визы, им сразу на семью оплачивают виллы, mm -hmm. квартиры, айтишники, какие-то топ, вот я знаю, Менеджеры. Golden Sachs банк сюда перевез сотрудников, тоже есть хорошие ребята, сюда переехали. Но это, я говорю, как, это топ менеджмент либо там это такие спе так? специали специалисты, да, то есть это определенный пласт, у них есть, там зарплаты, то есть это люди, которые на full time работают. А, у меня есть такие люди в окружении, но их немного. А, Но в основном вот те, кто ну, а здесь не задерживается? Не задерживаются, точно. Сколько? Они, и... во-первых, я говорю, что здесь дорого, ну то есть и нужно же все равно какую-то а, ну, как стабильную зарплату иметь, я не знаю, и либо там они начинают проедать свои какие-то активы с России перевоя, да, то есть ну, или -то с других и стран. ну что-то что что-то -что кому-то как говорится Смотря какие у тебя есть навыки. если у как, тебя лежит миллиард, ты можешь спокойненько придать да, ну, ну, ну, ну, я говорю, конечно, мне, ну, мне так кажется, лучше уж тогда, уж, если уж ты так приехал и ну, как, под, получил да, опыт, но многие вот так уезжают, как говорится, не нашли что-то. Не нашли себя. Не, они не хотят, грубо говоря, там, за тысячу, за две долларов ставить в магазине, хотя, опять же, у многих нет английского. Нужно время, чтобы здесь попрактиковаться, да, то есть английского нет. Все, они начинают там что-то по чатам искать, сдать, сдам квартиру, не сдам квартиру, то есть какие-то деньги на, на еду. Вот. Но все зависит от, опять же, от личности, от человека, да, от -то его. Он адаптивно адаптируется адаптируется. Как, да, какой у него, опять же, я всегда говорю, что я здесь, слава богу, за счет того, что у меня есть ну, как бы, да, карма, <laughs> по-хорошему, да, какой-то старый свой ресурс, что у меня есть, есть друзья, да, и они едут, то есть как бы, и мы, мы как бы помогаем, здесь как мы бы тоже работаем. То есть максимально нужно. То есть, да, ну, быть полезным людям, кто, кто приехал, когда у них есть деньги, а, у тебя есть какие-то связи. То есть ты можешь быстро говорю, помочь в этом, в этом, в этом, в этом, что-то там у тебя ты на машине, ты здесь уже живешь какое-то время. Уже, уже знаешь, как, где парковаться, как. Да, конечно, конечно. То есть ты на опыте. А так я говорю, я знаю, Но ребят Такси кто... вообще, я так понимаю, вообще невозможно, потому что таксисты могут их вызываешь по приложению. Они минуту ждут, потом да, уезжают, да, да, да, паркуются такси, не там. Ну, это тоже не они, такси недешево идешь да и они могут не куда-то туда тебя привезти иногда конечно бывает Серьезно? но да ну и опять же тут, тут конечно ну, не, очень дикая конкуренция да это недвижимость рента потому что это, Потому что там большие деньги. Uh -huh. И рентокар тоже открывает, открывает. И сейчас такой тоже большой спрос не только на спорткары, всякие гелендвагены и так далее, а вот на такие машины там за 2000 там, ну, дирхам, я таких не знаю машин, но за 3000 дирхам просто ребята, чтобы, знаете, как колеса под жопой были. Uh -huh, uh -huh. Ну, вот. В принципе, Дубай, он стремится, у них большие планы создавать средний класс, чтобы многим людям казалось, что здесь не супер дорого, чтобы они приезжали. Но... Ну, не знаю, сколько это получается, yeah. да. Они стараются, также с недвижимостью, также и с арендой. У них же даже сейчас открыли визы. Есть какая виза? У меня рабочая виза, есть виза-инвесторская, если у тебя компания. И если есть, есть, ты купил недвижимость: там от а, там 200 тысяч долларов, есть там, и золотые визы, от а 400 тысяч долларов, либо там, ты такой крутой, как Павел Дуров, у тебя уже паспорт. И mm -hmm. сейчас даже стали делать эти визы фрилансера. Mm -hmm. Все. если фрилансер. То есть, ты приезжаешь. Да, и фрилансерскую визу оформляешь. Тоже денег стоит. Тоже денег стоит. Сколько здесь среднего? оформить вот все бумажки, чтобы просто жить. Вот допустим, я фрилансер. Я визу вообще визу получить рабочую, да, чтобы все было легально, у тебя была селари. от 3 там до пяти тысяч долларов. Все, на два-три года тебе делают визу. Угу. Вот. То есть вот так. Я говорю, что на ну, Дубай, я говорю, что здесь как бы да, это, все это, стоит... это, это, это это все про предпринимательство, то есть твое сознание расширяется настолько, то есть э, зачем, я говорю, зачем э, здесь тогда быть? Если, я говорю, что там не знаю, экономить на идее так и так далее, то есть я говорю, нужно опять же стараться наслаждаться здесь жизнью, наслаждаться, что ты живешь в таком месте Хороший, и использовать да? возможности, которые здесь дают Дубай. То есть ну, Как говорится, конечно, всякое бывает здесь, разные ситуации, но я считаю, что тут просто надо двигаться, не сидеть на месте, двигаться и также же быстро говорю, mm -hmm. выучить английский обязательно то есть Я уже все потихонечку освоил английский на, как говорится, на бытовом уровне тут э, просто когда ты себя окружаешь э, англоязычными людьми англоговорящими mm -hmm. да ты максимально быстро начинаешь расти mm -hmm. хочется общаться деваться некуда и все ну конечно лучше чтобы какая-то у тебя уже база была mm -hmm. кстати вопрос ты же, ты же занимался сетевым я 19. и сейчас скажу, очень плотно, сейчас чуть-чуть больше упорно да, на недвижку. Конечно, уже, да? но... Как здесь с извините. Да-да-да-да, обалденный вопрос. Да, вообще, сетевой маркетинг, до сих пор пользуюсь продукцией uh -huh. компании Wellness для здоровья. К сожалению, здесь как-то все тяжело, то есть ну, все как привозят там эти ребята, вот масла здесь активно развивают, uh -huh. но нет магазинов пока нет буфера то есть наверное, сюда завести не так просто И сертифицировать видимо. сертифицировать да все это не просто для здоровья это занимает большой кучу времени поэтому я считаю как только кто-то первый будет какой-то из гигантов здесь я думаю у них будет успех потому что спрос на нас на здоровый образ жизни здесь большой здесь очень много людей бегает с утра джим его ну то есть Люди следят за своим здоровьем, все хотят быть здоровыми, красивыми, потянут они продукты для wellness, тем более ценники зайти куда в аптеку посмотреть, там спортпита сколько стоит. Дорого. Да, и это покупается, поэтому ну, продук классные продукты там я говорю там топ сколько там, ну, давай, там топ-5-7 сетевых компаний, как там НСП, Сибирское здоровье, Гербалайф, Амвей там НЛ, что там у нас еще есть. Ну, вот, Но вот не такие... все компании здесь есть. Их них, вообще никого нет. Ну, такого буфера, чтобы где-то найти, заказать, что-то надо, ну, конечно, заказывать, сдать. Чтобы вот так пришел в офис, деньги нет пока такого. Ну, не просто ж так нет. Видимо, какие-то на то есть причины. А, лицензия, Стой время, денег, да, я думаю, такие компании, как там тот же Herbalife, у них мне кажется, они могут здесь только, но да. нет Мог, почему-то. Могут, но почему-то не делают, да. Вот это интересно. Да. Вот. Хорошо, хорошо. Ну, в плане того, что вот здесь а, только, если получается работать онлайн, если строить какие-то сети, да, то есть сейчас сетевик. Да, да, онлайн, конечно, здесь опять же все вот так заказывается быстро. А, опять же здесь, я говорю, сейчас такой, ну, то есть очень много ивентов проходит. Куча людей здесь выступает, куча спикеров успешных, реально людей, которые ну, в России, которые ты вот так ну, не, не поймаешь. Не, не поймаешь, а здесь ты можешь с ними вечером сидеть, пить кофе, общаться. Uh -huh, uh -huh. Вот. Потому что okay. в любом случае, да, если ты уже как бы в Дубае, то ты как бы как-то уже сюда вырвался, как-то здесь попал, да, в любом случае. как ты тут закрепился. Закрепился, да, и в любом случае. Фильтр, фильтр прошел. Прошел, да, и ты уже как свой. Вот, гандапаз здесь, ну, то есть часто. И я говорю, что собирать здесь какие-то большие ивенты, в том числе по индустрии wellness, MLM, я думаю, это будет очень классно заходить. Здесь какие-то, сколько здесь стоит, допустим, одно бизнес-семинар или что-то такое, то, что ты посещаешь, в среднем для своего сообщества? Там что понятно, что есть внешняя цена, есть внутренняя цена. 300-500 дирхам. Есть, есть, конечно же, много разных и бесплатных. Они просто собирают базу, какую-то пользу дают. Потом, понятно, нас всех переводят в чаты. Чатов куча разных русскоговорящих. Вот. Ну Хороших мало, потому что в основном это всякая такая шушера. Там. Ну, не как шушера. То есть, ну, а ребята, прилетел в Дубай, как найти работу? А ребята, кто на Марине живет, пойдем поужинаем. Ну, то есть вот такое... А есть реально хорошие чаты, хорошие комьюнити, где много интересных людей, которые твердые, там, ну, как говорится, там, ребята прилетел, там, развиваю медицину, welcome, в личку пишите, там, пообщаемся, у меня там сеть стоматологии, у меня там сеть клиник. Ну, вот. А так, ну, так в среднем есть и за тысячу дирхам, ну, 300-500 дирхам в среднем. Ну, я понял, что примерно в по и выше ваксов, ну, примерно. Да. Если, я говорю, что вот есть люди тут собирают постоянно нетворкинги, яхты, классных людей, их зарабатывают хорошие деньги на этом и люди готовы платить, люди готовы идти, люди готовы Сообщение платить за, за новые знакомства, конечно, они получают эмоции, они получают, там, понятно, выпивка там, еда и так далее, вот. но, но очень много, здесь, то есть растешь максимально быстро, говорю, <св locked down> очень <-up> много ребят <св <св интересных <св> здесь. Ты еще сказал в начале нашего общения, что, вначале, наше общение, что Обычно в России нетворкинг ты там чего-то себя предлагаешь? Да, да. И, опять же, если здесь говорю правильно себя позиционируешь, и я говорю, что ты уже что-то в России себя представлял в плане до этого, что ну, тебя знают, что ты порядочный человек, да, что ты там никого не обманешь там, и так далее. А, то ну, здесь, в Дубае, тебе, тебе уже Виталь, привет, как, как ты давай встретимся? Виталь, привет, давай как давай встретимся, помоги там с этим. Я знаю, у тебя куча знакомых здесь есть, здесь есть. Нам нужно это, нам нужно это, нам нужно это. И как бы, дать и здесь уже ты как бы, ну, к тебе как бы идут. То э Bet есть корея нетворкинг это про то, как тебя спросят, e что ты можешь чем помочь. Да, да, да. Чем ты можешь помочь, чем у тебя есть, э да. Ну, плюс у меня, говорю, там шапки написано там, в Инстаграме, что-то у меня там, реал там консалтинг, OTC, там это, ну как это, обмен, да. Медтех, медицинское направление. Здесь тоже очень интересное и большие у нас а, планы. Также у нас, наши друзья, партнеры заявились на Arabian Health. Uh -huh. Здесь скоро будет очень крупная мировая, такое, мировая выставка Arabian Health. Uh -huh. Все, что связано с медициной. Медтех, новые технологии, оборудование, вот это все. Uh -huh. ну, вот. Круто, круто. ну, я считаю, что такой обзор достаточно хороший. Да? То, что ты сделал по, по Эмиратам и по в принципе, чем занимаешься, чем может быть полезен. То есть рекомендуешь сюда людям без денег не ехать, потому что это авантюра? Mm, это писать? авантюра. Ну, отчасти авантюризм нас авантюрист где-то должен присутствовать, потому что я не раз в жизни был на, сам на грани такого риска. И этот риск он здоровый, он дает тебе страх, такое движение, адреналин двигаться. И опять же, дает тебе веру во Всевышнего в Бога, что Бог тебя без денег, без еды никогда не оставит. Ну, Но он дает пинок такой хороший для развития все максимально. Что если вы, да. если вы авантюристы и вы как бы вы чувствуете почему активный нет. авантюрист. Активный Потому авантюрист. Да да, да, да, чтобы да, денег да. Да, Кто-то прислал. И, ну и как говорится, там, да, что вы, ну, в здравом смысле этого слова мы турист. Да, вот, да. Да. да. То конечно это интересно, это классно пройти такой путь кому-то рассказывать становление. Я Говорю, что Дубай, ну все равно он дает возможности. Богу. Супер. Супер. Виталий, благодарю тебя. Спасибо. Да. До следующих встреч. Пока-пока.